Друзья, я вас приветствую. Сегодня будем заниматься системой голосования. На этот раз уже занятие номер восемь. Я не буду говорить про что это, потому что настоятельно рекомендую посмотреть предыдущие видео, чтобы быть в курсе того, чего мы делать будем сегодня и возможно еще в другие разы. В очередной раз хочу напомнить, что для того, чтобы получить уведомления о новых видео, в том числе и про систему голосования, подпишитесь на канал, поставьте лайк. Ну и в общем, вы сами все прекрасно знаете. Давайте перед тем, как начать писать код, я хочу ответить на некоторое количество вопросов. Переключаемся в Visual Studio, я их тут записал, посмотрим. Итак, друзья, вот Вопросы, которые я записал, их три, и первый, что как подключить Fluent Validation. Давайте я тут открыл странички, я вам покажу. Fluent Validation – это такая специальная библиотека для .net, а, strongly Type, то есть типизированная для разных платформ, как вы видите, она поддерживает разные версии. Ну и все сводится к тому, что как это работает. Вы подключаете сборку, ну, например, создаете, допустим, у вас есть класс Customer, у него есть какие-то вот, э, свойства, дисконт, пост и есть какие-то наборы правил, ну вот как вы видите, rules, rules, rules, в хорошем смысле, вы просто описываете, как это свойство должно работать и в нужном месте просто, допустим, вызываете этот валидатор, его свойство, то есть его метод validate и он проверяет все свойства вашего, в том числе и вложенные, если они существуют и, в общем, говорит о том, что есть у вас ошибки или нет ошибки, ну вот как-то вот так. Здесь, на самом деле, давайте я ссылку в описании закину, и вы, в общем, поймете, о чем я говорил. Все очень просто, эта штука работает по принципу, допустим, если говорить про DDD, то это, наверное, самый правильный вариант, когда у вас... Валидация как отдельная часть бизнес-логики, которую можно включить или выключить, например, то есть как модуль определенный. И она абстрагирована от платформы, это очень удобно, то есть и на DPF, и, на и в консольном приложении это будет работать. Настоятельно рекомендую штуку эту попробовать, как она работает. Дальше, второй вопрос. Как сделать так, чтобы срабатывало обновление сразу после кнопки... После нажатия кнопки. Но существует такое понятие, как throw и debouncing, и работает это вот таким вот образом. Вот вы видите на видео, человек написал хороший код, и он работает. Почему я это не стал делать в своем видео? Потому что для того, чтобы это заработало, ну, во-первых, уже большое количество... Библиотека, компонентов, которые это реализуют. Ну, если вдруг вы захотите это в реальном времени, сами себе написать, чтобы у вас был такой компонент, то, собственно говоря, вот, милости просим, вот у вас вот такое количество кода потребуется, в том числе и на JavaScript, чтобы вот эту штуку реализовать. Это на самом деле не сложно. Нужно понимать, как это работает. То есть вы нажали кнопку, включается таймер. Нажали вторую, если таймер не кончится, он продолжается. Если нажали кнопку, таймер, таймер закончился, вы вывели сообщение, то есть сделали апдейт. Ну, вот в данном случае где-то тут есть, как называется, State has changed события. Вот, вот это вот. вот. Собственно, если хотите реализовать сами, у вас это будет. Если нет, используйте готовые библиотеки. Это что такое вот. это тот ответ на тот вопрос, который вы задали. Ну и третий вопрос: почему используется то вот, то таз? Здесь тоже все очень просто. Но, смотрите, чем отличается. Таск возвращает таск, void ничего не возвращает. Ну, другими словами, если вот здесь, вот я правильно помню, где-то здесь, чем отличается. То есть, void это когда вам не нужно ждать ответа на обратку результата, это когда вы пнули и забыли, то есть потенциально, вот, ответ на этот вопрос. А, ну, а в частности, вот, ой, сейчас покажу, вот, фагет. То есть, э, void – это вы когда выстрелили или забыли, ну, и, соответственно, таск, когда вы ждете какой-то результат. Ну, я бы не рекомендовал, ну, то есть, надо сказать, что вот этот э, void, э, как-то, async void – это когда вот в UI используются, то есть, э, на… Э, в других местах я бы не рекомендовал использовать, потому что вероятность того, что вы потеряете контекст. Ну, в общем, ладно, пока не будем про это говорить. А Войд можно использовать в блейзере, если вам не нужно ждать ответа. Я это сам настоятельно... В смысле, я пользую и вам настоятельно рекомендую понимать, что вы делаете. В общем, это будет полезно. Ну и, наверное, давайте переключаться в нашу систему. Я сейчас отключу все ненужное и будем реализовывать уже сохранение базы данных. Хочу, друзья, напомнить, что мы уже сделали э, настройку, которая подключается к базе данных. У меня это есть кейл-сервер, который лежит, соответственно, в докере. И здесь уже получается у меня таблица. Мы делали какое-то время назад миграции, создавали базу данных. В общем, сейчас у меня база данных есть, и она, собственно говоря, пустая. И сейчас стоит вопрос о том, собственно говоря, каким образом данные должны попасть э, вот в эту самую базу данных. Э, есть... Миллион, наверное, вариантов реализации. Ну, ну, два я точно знаю. Давайте начнем по порядку. Первый вариант – это когда мы будем делать какую-то страницу. но ну, в данном случае у нас… Так, смотрите, в данном случае… Так, давайте тогда начнем сначала. У меня есть definition, и я не подключил сюда unit of work. Так, unit of work я буду подключать, потому что… Давайте тогда а of Work, колобонго. вот здесь вот есть э, мой Nougat пакет. Почему я буду использовать э, вот этот Nougat пакет? Потому что там есть, ну, во-первых, там есть такой helper, который позволяет выдергивать из внутренних, э, э, из экзепшенов, из inner, так называемых, текст. Есть реализация Paged, есть уже репозиторий, есть сам Unit of Work, ну и есть так называемый Safe Change Result, который можно э, обработать на уровне, где вы сохраняете базу данных, уже можно перехватить, какое было последнее изменение, последний результат на сохранение какой-то каких-то данных. То есть, если вы что-то сохраняете, был exception, в этом файле будет лежать информация о том, как, собственно говоря, использовать. Я буду его использовать, хотя это не обязательно. Вы можете, собственно говоря, использовать напрямую db-context. Ну, application db-context в моем случае, если я не ошибаюсь. Да, а нет. Да, вот ApplicationDBContext, то есть вы можете его инжектировать, собственно говоря, в пейджи и там с ними работать. Но я буду использовать uh, unit of Work, ну, потому что это, наверное, привычка, да, больше. И для того, чтобы его подключить, я буду использовать unit of Work. Uh, я буду использовать UnitOfWorkDefinition. Точка uh, c -sharp. ну, то есть я создам подключение, юнит ворп, что-то я неправильно написал, давайте сразу переименуем по-быстрому, of work definition, у меня, как вы помните, там есть app definitions, вот они, и здесь я хочу сделать регистрацию этого, собственно говоря, пакета, который для начала давайте установим, uh, этот пакет -то у меня называется kalabonga.unit Unit of Work. Вот он, на самом деле. Ого, уже 10 тысяч качек. О, я это что сказал, да? В общем, я его сейчас установил, теперь мне его нужно подключить. Для того, чтобы мне его подключить, мне нужно сказать, что у меня в сервисах, где будет настройка этого Unit of Work будет, а Unit of Work, и мне нужно указать Application, DB-контекст, то есть DB-контекст, с которым я буду работать. Вот он, application DB-контекст. Собственно говоря, все, я его подключил. И там внутри происходят еще некоторые магические вещи. И они мне дают следующий функционал. Смотрите, у меня есть create. Вот у меня vmodel, который внутри используется. И собственно говоря, у меня назревает возможность определить, как я это буду делать. Но если говорить кратенько, то смотрите, у меня есть UI. И это у меня Blazor. У меня есть backend. Ой, это, да, UI. А это backend. Ой, вот, вот это backend. И, собственно говоря, где-то здесь у меня находится база данных. Но у меня есть форма, на которой будет кнопка Save. По нажатию которой я должен сделать что-то. Но вот теоретически я должен вот в этот... Ну, давайте так. У меня вот это этого. Давайте вот так. Вот это вот отдельный компонент, который лежит в другом проекте, и мне нужно в этот вот, собственно говоря, проект, получается, э, заинжектить э, какой то общую сборку, да, то есть какая-то давайте вот так вот, пусть будет Blue. Какая-то должна быть общая сборка, в которой должна шариться сюда, шариться сюда. И здесь какие-то должны быть общие контракты. Наполняя вот здесь и нажимая кнопку вот эту Save в этом месте, вот как-то это все должно сюда прилететь. В общем, много слов давайте делать. Первый вариант – это сделать через какой-нибудь сервис, который будет лежать, абстракция в классе Contracts. И второй вариант использовать медиатор. Ну, давайте в этот раз я покажу простой вариант без медиатора. Но мне нравится все-таки больше с медиатором. Если вам это интересно, напишите в комментариях. Но только пишите в комментариях полный, хотим, да? хочется посмотреть реализацию с YoNWKend через медиатор. Потому что если вы в комментариях пишите, можно и медиатор посмотреть. И я это в комментарии получаю там, через 2, 3, 5, 7 месяцев. И поверьте, очень сложно. Войти в концепцию того, о чем была речь, то есть контекста никакого. В общем, пишите комментарии правильно, как и все остальное. Итак, смотрите, у меня есть консольный клиент, вот у меня есть application, и давайте посмотрим, какие у меня ссылки. Здесь никаких ссылок нету. здесь у меня на application, но, в общем, надо понимать, что раз у меня в Blazor, вот в этом месте, нет никаких референсов, она в уровне, значит, мне нужно будет создать новый проект, который я, ну, назову, давайте его так вот. Это будет класс э, Library, сейчас я выберу, вот он, класс Library, ну, или здесь выберите, вот, и, собственно говоря, у, неважно, где его вы, выбрать, Вот класс library. И это будет у меня находиться в этом компоненте, о, в этой библиотеке будет коллапога. Что-то у нас pooling system. Ну, давайте назовем с. ну, как я, собственно говоря, и собирался назвать немногим ранее. Давайте сохраним. Это будет версия 6.NET. И вот у меня появились контракты здесь. Ну, для начала давайте удалим вот этот файл. Так, вот. А, ну, и смотрите, что, собственно говоря, в итоге. Раз а, у меня. Ну, опять же, кратенько нарисую. Да? То есть а, у меня есть а, какой-то. Давайте так. Сборка, которая называется Blazer Lip, и она используется ну, в данном случае веб. То есть это лип, вот, а это веб. И они вот такой вот референс. То есть если я что-то захочу, допустим, использовать отсюда вот здесь, у меня уже эта связь есть. А если я отсюда захочу использовать здесь... У меня будет рекурсия. Поэтому это можно разорвать. Вот таким образом надо создать контракты. И сюда заинжектить, и сюда заинжектить. То есть получается, что а, вот этой вот связи не будет. И у меня не нарушается ответственность то есть зависимости, так называемая clean-архитетча и все такое. То есть в контрактах у меня высокоуровневая будет. И это все будет круто на самом деле работать. Итак, контракты уже создал. И теперь мне в контрактах нужно создать пол сервис CS, ну, пусть так и называется. Даже нет, мне нужно в контрактах создать интерфей, как он называется? интерфейс, то есть контракт. А вот у меня интерфейс, который единственное, что пока будет делать, он будет делать следующие. Таск, ну, допустим, эм, ну, допустим, какой-нибудь, ну, булл, да, давайте возвращать булл его значения, ну, что мы сохранили, и будет какой-нибудь сейф async такое вот. И помимо этого мне нужно сюда еще, как вы понимаете, получить информацию, что я должен сохранить. Да, view ну, в данном варианте можно целый viewmodel создать и в этой же библиотеке его разместить. А вот в этом месте. Так, вот этот сверну, а вот в этом месте, когда мы делаем. Ой, нет, вот здесь. Вот здесь. Вот есть вот когда мы делаем сохранение вот в этом месте наполнять этот VModel и соответственно отдавать давайте я сразу сделаю ссылку чтобы опять же было понятно я хочу добавить ссылку на проект который называется контракты Упс. я хочу вот здесь добавить ссылку на референс на проект, который называется контракты и таким образом я связал через контракты верхнеуровневые два приложения, я думаю, это понятно. И, собственно, когда мы делаем вот здесь сохранение, то есть э, мне здесь нужно что сделать? У меня есть U-Model, я могу сюда заинжектить э, тот самый, ну пусть будет Protected, наверное, мне его наверх не нужно вытаскивать. I pol service, вот он появился, я его так и назову, пол сервис. А, и пусть он будет Get Set. Ну, не так, конечно. Вот так. Get Set. Ну, то есть, сетеры что-нибудь были. Я поставлю, что мне не равен. Ну, потому что я надеюсь, что Microsoft не обманет. И Inject работает на ура. То есть, так, как нужно. И, соответственно, когда у меня этот сервис уже здесь есть, я при успешном, э -э -э, при валидной операции проверки, то есть, при на успешной реализации проверки этого ViewModel, я могу сказать пол, сервис, вот, Safe и Sync. И у меня, смотрите, у меня здесь есть набор полей, uh, question QuestionText, Answers. Если бы у меня был ViewModel, вот про что я говорил в самом начале, можно сделать ViewModel, который вынести QuestionText и Answers, и тогда целиком вот сюда, вот в этот метод, передавать этот ViewModel. Ну, я сделаю String, uh, и это будет uh, Question, запит нет, конечно, мне сюда нужно <с işi> передать э как раз э я не сигнатуру, должен писать question, текст вот так вот, и запятая answers, ну то есть я их буду отдельно передавать, и теперь я хочу сказать, чтобы мне, ладно, вот, давайте вернемся а, вот сюда и здесь скажем что у меня здесь должен быть string э question, то есть тот, который я буду создавать в базе данных и list of э а string я уже буду делать это просто с э, стринковыми значениями, потому что мне валидация вся произошла, мне этот answer module не нужен, Зачем тащить лишние зависимости, а Вот так. Вот. И теперь я скажу apply, да, хочу, и, в общем-то, у меня теперь, э, вот здесь вот у меня сказать нужно, что э, select, э, мне нужно только текст. Вот, собственно говоря, все, и to-string. Э, Ой, to-list, to и это... У меня 100% валидная операция, потому что у меня уже все проверки прошли. Я уверен, что у меня здесь не может быть ни пустых, ни еще каких-либо. Ну, в общем, вы меня понимаете. Так вот, результатом действия этой команды будет, э, так, Ctrl-RV, это будет э, var, какой-то э, result. Да? И я вот должен проверить, что если у меня вот этот самый Safe и Sync, то есть валидный, но ну, в данном случае result нет, конечно же, тут нужно поставить weight, собственно говоря, это то, почему я здесь написал в самом начале task. И если у меня есть, ну то есть result, который возвращает, вот обратите внимание, на boolean, то есть true, то есть у меня успешно сохранилось, я говорю, что ну, давайте пока. Давайте пока не знаю, сейчас, сейчас придумаем что -нибудь. То есть у нас вот здесь будет окей. Okay, мы сохранили, типа, нормально все. А вот если у меня не окей, тогда мне нужно в error э, э, добавить какое-то новое сообщение. Например, не могу сохранить данные в базу, базу. Да, вот так И тоже будем завершать. Так, нам это тогда уже не нужно. Здесь тогда нужно брать чтобы она не мешалась. Вот. Таким образом, получается, если мы успешно сохранили, то теоретически тут нужно какой-нибудь save and redirect куда-нибудь там на какой-нибудь another page, я не знаю. Куда-нибудь нужно переректить и чтобы пользователь понимал, что у него сохранилось. Наверное, список пулов, чтобы было понятно, что он был создан или на его просмотр. Не знаю, это уже не важно. Вот, и таким образом получается, если мы не сохранили базу, не получилось, мы выдали это сообщение на UI, оно, соответственно, обновится, и получается, что... Ну, давайте пока на этом остановимся. Ну, в том смысле, что не будешь, больше не будем придумывать логику. Собственно, говоря, нам нужно, чтобы пряка упал вот в этот метод где-то вот в этом проекте. И, как я уже сказал, у нас здесь есть пол сервис. у нас есть уже iPollService, да, это ссылка на «Я добавил проект». И у нас есть тот самый метод, который мы будем реализовывать уже в этом проекте. Итак, важно по архитектуре понимать, что у нас есть неуровневая сборка, которая называется «Контракты», в которой есть сервис, называется сервис. Этот сервис используется в BlazorLib, то есть мы нажимаем кнопку «Сохранить», а реализация лежит уже в Application Web в poll сервис, который, собственно говоря, имитирует этот самый poll сервис. То есть вот таким вот простым способом можно раснести выполнение по разным проектам. Я думаю, что понятно. Ну и раз у нас уже есть Unity Work, я могу сказать, что у меня есть конструктор, в котором есть а Work. Вот он, собственно говоря, Unity Work. Я сделаю из него вот такую штуку. И раз у меня уже есть Question, я могу сказать следующее: var пол равен u.pol. И, соответственно, даже вот так, тексту этого будет question. Я уверен, что у меня там не null. Ну. ну вот, я такой. И, соответственно, мне нужно помимо этих еще сказать answers равен... Так, у нас там просто answers. Поэтому мне нужно сказать, что у меня из answers мне нужно создать непосредственно новый класс, который называется answer. Я буду это делать вот таким образом Катакан answer Здесь у меня ID, но у меня ID будет NULL Теоретически, сейчас проверим Запятая А title равен э, X, ну то есть то, что пришло в этом. Ну вот, вот начинается интересная Штука, смотрите, у меня answer Имеет конструктор Ну, помните, мы говорили Про DDD, про вот это вот Как она Anemic Domain Model, Rich Domain Model. И вот здесь вот у меня обязательно нужно, чтобы здесь был ID. Ну, теоретически давайте сделаем вот таким вот образом. Uh, good uh, new ID. Или good, ну, можно сказать empty. Я так нельзя. Oh. New good. И сейчас на меня ругается. А, наверное, ругается на то, лист. Да, он ругается на это, но вот смотрите На самом деле, newGuit мы базу закинем А, у меня он еще и readOnly Ох, как весело! Вот смотрите, я сделал так, чтобы нельзя было добавить ансеры в отдельный То есть через append И поэтому у меня получается, что сейчас Нужно править вот этот самый пол объект Чтобы мне нужно было добавить ансеры Ну, это как бы на самом деле тоже не сложно Давайте это сделаем public void uh, add answers и здесь мы сделаем так, чтобы у нас попадал, uh, ну допустим лист опять стрингов, назовем их answers answers вот таким вот образом, и здесь мы скажем for, ну или for each, или сказать можно проще давайте вот так вот то, что я вот сюда писал, мы напишем вот здесь answers uh, The... А, стоп, я мог же здесь написать. Я... Конечно, нужно правильно писать. At range. А, я ну, даже так не могу сделать. Ух, как. Так, консультс у меня здесь... А, у меня здесь вообще к нему доступ. Нет, ну тогда все правильно. Тогда мы сделаем вот такой вот пол, который создадим. А... Ага, у меня конструктора пустого нет, но круто. Я уже просто не помню, я прошу прощения, давайте будем смотреть, что у нас можно. Итак, у нас сюда попадает текст, а сюда попадает answers. Вот, собственно говоря, и все, что нужно сделать. Единственное, что нужно сделать select new x new как там, answer и в answer нужно написать with, опять же, к вопросу empty или new with, Соответственно, если вы хотите, чтобы у вас... Ну, давайте... Empty попробуем сделать, потому что, собственно говоря, ничего не поменяется. И, соответственно, вот это вот нужно. Лист. Ну, или... Да, давайте, давайте вот так вот сделаем. Вдруг будут ошибки. War. Так вот. Answers. Да. Плохо писать видео, когда оно редко пишется. Вот. А, у меня совпадают названия. Ну, давайте. For... All так вот сделать. Вот. И, собственно говоря, получается, у меня уже пол будет готов. И мне теперь нужно его сохранить в базу. Для этого мне нужно взять uh, unit of work тот самый. Взять непосредственно репозиторий, который называется пол. И uh, work, это будет репозиторий. Вот. И теперь в этом репозитории я могу insert синк, e Собственно говоря, тот самый пол. Ой, а что я в особенной написал? Вы что молчите. Вот. И это, естественно, будет Await. И этот Await нужно добавить в Async. E И теперь смотрите, вот для чего я брал все-таки этот самый Unit Work, потому что если Unit Work Last save change result, тот самый, который я говорил. Если не окей, okay, ну, а, мне нужно вернуть. ну, тогда вот так вот сделаем. Return, окей okay, или не okay. окей. Вот. То есть э, вот эта сборка UnitWork сделана таким образом, что все save changes, они оборачиваются в специальный, э, в специальный объект, и внутри будет информация о том, был ли exception или нет. Ну, то есть вот здесь вот окей, okay, не окей, okay, есть ли exception и еще такое. Ну, я вот так вот буду, потому что мне бувер нужно, на самом деле. Вот. Но помимо того, что я сделал insert, мне нужно еще сказать, чтобы unit work, save change, wait, async. Ну и еще, друзья, наверное, сюда было бы неплохо. Давайте пойдем как-то в интерфейс. Ну, во-первых, здесь нужно всегда писать комментарии, здесь тоже нужно писать комментарии. Я их пишу. Ну, потом, когда он уже начинает работать, Update Summary, здесь тоже коды, Update Summary. Ну, это моя сугубо личная фишечка, вы можете написать комментарий, потом учительно долго вспоминать, что это такое. Я хочу сюда добавить Cancellation Token вот таким вот образом и сказать, чтобы она прокинула их туда дальше по коду. И, соответственно, вот здесь, ну, давайте посмотрим, где у меня компоненте, мне нужно здесь а, тот самый компонент, как он называется, -то? Cancelation токен, и я его сделаю таким вот образом, uh, var uh, cancellation, нет, давайте вот так вот, new cancellation token source, вот, и здесь я воспользуюсь решарпером, пусть он мне подскажет, что надо, и я здесь скажу Cancelation token source, мне нужно отправить токен, то есть, если у меня была какая-то ошибка, или что-то там случилось, или сломалось, я в конце концов могу сказать, что у меня данные поломались, как я уже долго резал. Ну, в общем, cancelation token source я могу сделать cancel или cancel after, то есть, если была какая-то ошибка, не прилетела, ну, в данном случае, там, количество миллисекунд, давайте на, на 5 секунд, чтобы давайте вот сюда поставим, чтобы автоматически отменился запрос. Так, так, нюансы реализации. Собственно говоря, мне теперь нужно а, вот здесь. Вот здесь. А, так, где я нахожусь? Ага, здесь мне вообще ничего не нужно. Это нужно все убрать. Вот, и закрыть, и забыть, как страшный сон. Вот, мне нужно теперь в реализации, вот в этом месте, у меня теперь появился здесь Consolation Token, и вот, если вы не видите то Consolation Token, она просит прокинуть сюда, чтобы операция вставки могла быть отменена, я рекомендую использовать все-таки эту штуку, она полезная, когда у вас много эвейтов, чтобы, ну, в общем, давайте пока про говорить. Итак, смотрите, у меня уже как бы есть это сохранение. Давайте я нажму F9. Теоретически мы должны сюда попасть. Я запускаю все это приложение. Давайте в дебаге это сделаем. Вот у меня стартанул проект. Здесь у меня уже есть какой-то очень сложный пароль. Новое голосование. Захожу. О, отлично. Я создал этот пол-сервис, но не зарегистрировал его в dependency injection. Получилась фигня. Давайте пойдем dependency container. Нет, я такого не делал еще. Нет, не делал. Я опять же вернусь в списку definition и здесь создаем еще один. Depend... Мне просто так удобно. dependency container. Почему удобно? Потому что я точно знаю, где это искать. Здесь я создам контейнер. Давайте так и назовем. То есть в папке dependency container создать dependency container. C-sharp. Отлично. И здесь у нас будет App Definition. И здесь я скажу override. Чтобы подключить этот а, самый сервис ну, это выглядит как бы сумбурный много всяких файлов получается но тем не менее это разложено по полочкам я точно знаю где посмотреть мне не нужно искать большой файл который называется программ с и здесь пачку пачку там а, много-много-много-много всяких этих. И вы выска... смотреть, где есть эта регистрация, где нету. Кто-то зашел, если вы работаете в команде, в одном месте добавил, здесь в другом. В общем, это сложная штука. Я, наверное, какое-нибудь видео сниму, что ли Аж по этому поводу. Ну ладно, неважно. Давайте. Мне нужно сюда I, poll, э, service, и реализация. Пол сервис. Э, ну, не пол сервис. Вот так. А, мне нужно ссылку добавить. Вот, то есть я зарегистрировал в контейнере, все остальные регистрации, соответственно, будут проходить здесь. И все, собственно говоря, запускаем приложение. А, заходим, смотрим, опять вводим, раз, два, три, раз, два, три, Enter, окей. Okay. Вот, собственно говоря, наша страничка, то есть я сейчас по нажатию должен попасть вот в эту бряку, я, Ну, то есть, у меня специально не стал удалять, чтобы уже была какая-то штука. Я нажимаю «Сохранить». Вот я попал как раз уже, собственно, в проект веб из Blazor. Вот я получил список, как это называется-то, голосований. Стоп, у меня это ID, Empty, она добавит ID. Хорошо, вот у меня получился пол. Сейчас заодно проверим или нет. Вот Пол. Вот его идентификаторы, нажимаем Insert, Save Change и смотрим, окей, okay, True. Ну, собственно говоря, нажимаю 10, я попадаю обратно. Здесь у меня, собственно говоря, как вы видите, ответ Result True. И здесь я должен сделать Redirect. Ой, сейчас у меня добавятся ошибки. Так, давайте вернемся к базу данных и посмотрим, что у нас э, все сохранилось. f 4 Ну и как вы видите, вот id вот этот. Здесь давайте посмотрим. Вот все, собственно говоря, айдишники и полаги, в общем, все как нужно сохранилось, но удивление, все гладко прошло, за исключением того, что здесь нужно сделать редирект. Ну, редирект, ну, тоже вы, кстати, спрашивали, давайте я вам покажу, Ctrl-D, и здесь напишу Navigation Manager, и здесь скажем Navigation Manager, ну, вообще, а, нет, я вас обманул, здесь Navigation Manager будет работать Будет работать, потому что это не цельное приложение blazer а только компонент Ну давайте проверим на самом деле. Uh, Bro, uh, Ryan, okay, давайте вот так сделаем. Oh, что там? Вот так вот. Давайте попробуем. А, смотрите, я не сделал самое главное. Я могу теперь сохранять. Давайте покажу. Наверное, вы уже поняли, да? То есть я могу этих полов с одним и тем же названием, с одним и тем же вопросом, сохранять определенное количество раз. То есть я не делаю проверки на наличие такого же пола уже. Ну ладно, потом сделаем. Ну и пусть это будет вашим домашним заданием. Бо, не могу сохранить базу данных, потому что а это уже интересно. Давайте я еще раз нажму. Я не знаю, почему она так делает. Так, F10. Э, сохранить. Мы заходим и смотрим. Exception, ну, return, return. А, я не сделал return, потому что этот redirect не сработал, да, все правильно. Вот, то есть она сохранила, навигация не сработала. Надо сделать вот так вот. А, return. Давайте еще раз попробуем. Ну, теоретически можно остаться на этой же странице и просто очистить содержимое всех полей, чтобы пользователь смог новые заводить. Ну, а там дальше он сам решит, куда ему идти. Я думаю, что тут уже вы сами сможете решить, что вам нужно в конкретном случае. Ну, вот навигейшн, как я говорил, не работает. Но при этом у меня уже есть, получается, 3, наверное, да? Да, 4 даже. Ну, давайте я их вот так вот удалю. Не хочет удаляться. А, Prime Recain. Ну ладно, фигня, потом это удалим. Ладно, на самом деле это будет повод удаления реализовать. И давайте пока остановимся. В общем, что, собственно говоря, произошло? Надо сделать таким образом, чтобы вот эти вот, нет, не вот эти вот, а вот это вот. После успешного сохранения как-то очистить поля. Ну, то есть навигация, конечно, не работает, это же не полноценный. Blazor приложение это только компоненты. То есть мне нужно сделать какой-то редикт, который. Ну или директ, наверное, нет. Если я, допустим, буду много добавлять сообщений, о, в смысле этих голосований. Ну, давайте сделаем так. У меня answer с. Нет, как они называются? Question text. Ну no. no, или string. Нет, пусть будет no. Вот. И соответственно.. Errors, если они были, тоже будут. ю, то есть мы этот список очистим. А, клер там, ему кажется, делали, да. И мне нужно Ancelers тоже сделать клер, ну, чтобы все было чистенько, и я как бы выхожу, у меня все это. То есть я могу добавить новый, или пойти на другую страницу, ну с redirect um, там посложнее, чуть-чуть нужно делать через... Так называемый Store, ой, в смысле, через JavaScript поменять location можно. Ну, если знаете другие варианты, можете тоже написать. Я пока не буду делать, я буду просто очищать. Давайте покажу, что это работает. Может быть, не так эстетично, как может показаться на первый взгляд. Да. Вот еще пароль правильно заводить. Но тем не менее, то есть, вот я открыл, как бы она пустая, я заполнил, нажал сохранить. И у меня вот все очистилось, типа можно сохранять дальше. Ну или там нафигачить ответов или это и то, и снова вот, вот таким вот образом сохранить все. Ну, теоретически было бы неплохо посмотреть вот здесь информацию о том, сколько у меня теперь осталось сообщений. Но ну, это вот как раз решает вопрос, что будет возвращаться по результату сохранения. Это в данном варианте у нас сейчас булл стоит, а может какой-то объект, в котором будет вы успешно добавили. Message, Operation Result, в конце концов, все что угодно. Ну, теоретически я даже могу вам показать, мне сегодня времени не жалко. Давайте сделаем здесь Operation Result. Ага, и у меня его нету, давайте его тогда установим. Так, в контрактах он должен быть. Ну, давайте установим контракты, менедж, контракты. Ну, э, теоретически он будет установлен в контракты, а ага, значит, во всех остальных проектах появится, значит, Поэтому я не парюсь. О, 24 тысячи, ничего себе. Так, установить. Он уже установился. Вот, я ему говорю, что мне уже здесь прийти Operation Result. Ну, а здесь будет какой-нибудь... Что этот Operation Result будет нести, То есть, он какой-то ViewModel или какой-то Strip. И пусть будет... Нет, Unit не подойдет. Result. Давайте так. Да, save. Result. Вот такой класс. Я его сейчас здесь создам. Его здесь будет иметь свойство, допустим, Int, total uh, polls ну то есть сколько всего было у меня этих голосований и допустим э, что-нибудь еще типа что мне еще нужно а, придумать-то да не, не буду придумывать там все остальное есть ну и опять же не забывайте не забывайте, короче, вот так вот и я сделаю чтобы он ушел класс и соответственно когда я делаю где-то тут вот пол сервис у меня здесь теперь нужен save saving... нет, save result я его назвал, да, вот он и, соответственно, мне здесь нужно вернуть уже не true а var вот так вот я сделаю, если у меня была ошибка, то есть, если была ошибка, тогда ну, у меня есть такая быстрая кнопка есть вот Uh, вот, я установил зависимость, и у меня вот есть operation, который я делал. Я тогда в этот operation скажу add error. Ну, вот, кстати, мне вот этот unit of work, uh, здесь у вас save, здесь есть exception, в крайнем случае no new invalid uh, operation exception. Uh, вот, и Return, этот самый Operation, собственно говоря, если была ошибка, то я его должен, а, здесь я должен сказать Operation Result, uh, Saving Result. Возможно, это все выглядит очень сложно, но я думаю, что вы зададите вопросы, если бы вообще-то будет непонятно. Ну и, соответственно, uh, так, uh, у меня Operation Result был, это неправильно, здесь должен быть uh, Save Result. Смотрите, вот эта штука, вот эта концепция, возвращать определенные она, ну, то есть, опережный результат плюс вот этот сейф результат, она э, соответствует в некотором роде спецификации, которая называется 78. У меня вот так вот RFC 7807. Я вот так вот могу нажать, у меня автоматическая кнопка То есть, вот. Э, есть специальный стандарт, который говорит о том, что если вы что-то возвращаете на API, то есть в результате действия, то, пожалуйста, опишите, что у вас тут происходит. В общем, какие детали, error. Ну, и надо говорить, что это про HTTP response. А в данном случае Operation Result он покрывает не только HTTP response, но и, как называемую, бизнес-логику. Ну, и здесь нужно сказать, что у меня Operation Result будет равен New Result. Вот, и сюда нужно сказать, что у меня total polls, ну это тут уже все просто, или это вот get repository. А у меня где-то, кстати, уже есть repository. Мне нужно просто здесь написать account. А, ну она предлагает... Асинхронная версия, ну давайте асинхронную версию, здесь мы напишем, что мы не будем использовать предикат, скажем, что нам нужен cancellation token, здесь нажмем await, ну вот таким вот, ой, точку вот, и сказать, что нам нужно return, там да, operation, то есть мы вот здесь вот создали этот operation, здесь наполнили одними данными, если что-то, не пришло, здесь другими правильными, ну и теоретически здесь можно еще сказать operation, Допустим, add, ну, допустим, success и сказать успешно. Что там сохранял? Новое, сохранено, наверное, тогда новое голосование. Даже вот так. Вот, собственно говоря, да, наверное, этого будет достаточно. Вот. И, соответственно, когда мы будем получать уже. Вот в этом месте есть сообщение. Здесь у нас уже, соответственно, будет «Operation Result». И давайте переименуем, скажем, «Operation Result». Мы проверим, если он окей, тогда очистим все и, допустим... Ну, в «Ероры», кстати, можно добавить сообщение, которое пришло в «Operation Result». И это будет... Так, так, так вот. Нет, стоп. «Get Message». Ну, get message или просто success. нет, как он называется-то метадата. И тут есть месседж. В общем, несколько вариантов. Надо просто вам разобраться, как это работает. Если, конечно, вы будете ее использовать. Ну и давайте проверим, что это работает. Ой, что-то уже достаточно много времени сижу. Слава богу, оно пока есть. Давайте зайдем, скажем, что у нас здесь есть да, еще одно желание добавить такой же. Uh, ну вот, то есть она в ошибке <смех> показала, но тем не менее у нас сохранилось, все отработало, но ну, тут уже вы сами будете решать, куда, чего уводить, ну, конечно же, так. нормально, если будет у нас специальное сообщение, которое не для юроров, а для, допустим, месседж какой-то, если оно не пустое, то показывать его сообщение, ну, давайте я уже в конце концов покажу, стринг, Message, вот так вот сделаем, приложение, Message, давайте сделаем вот такой вот, я скажу сейчас вот такую штуку, вы наверняка про нее знаете, просто она удобная, чтобы постоянно не дергать, я вот так вот зайду вот сюда и скажу, дай ко мне здесь терминал из этого окна, здесь скажу Dot, uh, .net watch, <laughs> watch. И пусть она в рестарте сама будет э, фигачить, на самом деле, вот это, на самом деле, мне больше нравится, вот, э, тут и порой сохраняется, ну, вот, давайте вот таким вот образом, так, что у меня есть? Ага. вот, месседж, и я его сейчас скажу, что она может быть null, и теперь на UI я могу вам сказать, что у меня вот здесь примерно... А, даже не здесь, а еще выше я сделаю вот таким вот образом, чтобы над всеми э, вот этими фигнями, над, всем, над всеми контролами, так сказать, у меня было если стринг из нового empty white space вот этот вот message, тогда а, ну, будем опять же читать, что это статисфульное приложение. И здесь скажем класс... А, равен alert нет, alert ну пусть, ну хотя можно и вот этот вот alert собственно говоря сделать э, тоже по цвету, чтобы на выбирала в зависимости от того, какого тип сообщения будет ну и соответственно если у меня здесь, то вот этот message будет равен operation result э, э, ну, что у нас это дата пусть будет message и собственно Запускаем. Давайте создадим еще одно такой же опрос. Ну, мало ли. Вдруг кому-то. А, ну, у меня уже все здесь, по идее, должно быть. Я нажимаю. Ага, ничего не происходит. А, ну да. Я, наверное, не так сделал. Давайте сделаем публикацию. Здесь эта фигня должна... Ага. Вот так вот. Вот, Reload мы сделаем, а то я, по-моему, лишний раз запустил, надо было просто сохранить. И, собственно говоря, вот сообщение, давайте еще раз покажем. Оно, в принципе, не должно показываться, а я, видимо, не так написал. Опять трачу ваше время, если не, ну, ну, конечно же. Вот, сейчас он ничего не показывал, я нажимаю сохранить. И вот, видите, появилось сохранение. Ну и, по идее, таймером можно закрывать, удалять, ну, в общем, не буду. Тут можно до бесконечности экскрементировать. Я не буду этого делать. Хотя, ну, посмотрите, какое бы сообщение мне не пришло, у меня будет всегда зелененький, сакисфульный, так сказать, success. Я хочу немножко по-другому сделать. Давайте все-таки поэкскрементируем. Пусть у меня будет здесь не месседж, а, наверное, operation, result, ну, как вариант. И пусть это будет safe result, хотя его можно оставить пустым. И пусть оно... Ну, то есть, оставить без вот этой конструкции, то есть чтобы приходили непосредственно только Operation Result. Ну, я оставлю Save Result, чтобы мне можно было... По... Ну, давайте сейчас увидите. Вот, Result у меня есть, здесь у меня Result нету, Мы скажем, что... Так, так, так, у нас здесь Result... Ну, для начала мы скажем, что у нас... А, Result вот я сделал, чтобы он уже... Был равен этому. И если есть ошибки, то не могу сохранить базу. Теоретически вот это нам уже не нужно. А вот так вот сделаем. Если окей, okay, то стираем. Если нет, будет просто результат. И теперь пойдем быстренько вот сюда. Здесь у нас вот operation result. Мы, ну давайте я, давайте сначала UI поменяем. Вот здесь у нас действие. Давайте по модному напишем Если result у нас является Объектом, то есть он не пустой И из окей, okay, А, ok а, Равно true, то есть у нас успешная Так называемый matching pattern Который ну, дает ха, Некоторую вольность а, а, ну, Красоту, если хотите Вот, то мы скажем Чтобы у нас а, где-то Success, вот, нет result, А давайте выведем result И вот так вот напишем всего всего в базе голосований как валя будет точка валя будет точка и еще вот здесь напишем p уау давайте так напишем p и скажем что ну наверное вот так какой будет внизу здесь напишем result мы же там message какой-то передаем result где дата .message вот а если у нас допустим будет false то теоретически ну кстати к вопросу о том почему else тут не сработает давайте вот так вот покажу вот если я буду использовать вот такой подход, то у меня здесь вот этот matching паттерн в одном выражении сразу проверяет и на null, и на то, что объект, и на его значение. А если else напишу, то у меня здесь получается уже null референции. Поэтому от else как такового ну, сейчас разработчики отказываются. Потому что else, он как бы ну, старая конструкция. Так, здесь, допустим, у меня будет false, и здесь я могу опять же вылить сообщение, но в данном случае у меня будет сообщение. А давайте вот так сделаем gif и в этот gif запихнем, так сказать, красоту класс, скажем, alert, alert success, а здесь будет не просто. А, опс, нет, здесь нужно еще один вот так вот. вот. И вот здесь даже. вот. А если у меня, допустим, ошибка была, ну пусть это будет Danger. Но сейчас это все я покажу, как это сработает. И здесь мы опять же выведем Message. А вот так. А вот. <publish> Давайте вот это уберем, оно уже лишнее. То есть у меня будет все а, привяжено зеленому цвету. А здесь это тоже уберем. И а, ну здесь теоретически можно так сказать. Прием. И сказать result Допустим Ну допустим Exemption вот, вот таким вот образом Вот, давайте для начала запустим Посмотрим успешную версию Как это работает, а потом неуспешную Типа бонуса Если хотите Так, здесь у нас фамилия, имя отчество, Окей, создаем еще один Очередной Вот прилетел всего голосования в базе result, ну да, это конечно глупо а, здесь нужно Total поставить, вот, ну и тем не менее, ну давайте так уж быть, еще раз F5 и сохранить, а нет, ну нужно же прокинуть код, ход reload F5, нет, не работает, но надо немножко по-другому запускать, ну давайте вот так вот сделаем, окей. логин, потому что заново запустили. Так, неправильно. А, голосование. Сохраняем. Ну и как вы видите, уже ему 17 голосований одинаковых начали. А теперь нажимаю стоп. А, иду в сервис и говорю, что у меня а, Return Operation для начала сделаем. А теперь этот Operation Add Error какой-нибудь New uh, Not Implemented Exception Здесь напишем Wrong Way Ну, в смысле, не туда по нишам ходишь Вот, запустим еще раз, опять же Я просто для демонстрации это делаю То есть, как это можно обрабатывать Вы, конечно же, все придумайте по-своему начать на голосование. Неважно, что, у меня там придет ошибка Ну и, собственно говоря, вот Exception, Wrong Way все такое ну, как-то вот так-то вот работает на самом деле, друзья. Наверное, на этом я с вами попрощаюсь. Вам Всего доброго и пишите правильный код.